Что сильнее ебашит мета? Новая сезонная пушка или мое субъективное мнение? Данный эпизод нам сейчас поможет в этом разобраться. И если ты по счастливому стечению обстоятельств прямо сейчас живешь в 21 веке и тебе нравятся такие вот кисики, то зашибай подписку и кулакич на этот канал и пиши в комментариях, какой ты крутой. Здарова, мужские мужчины! Сегодня я решил выпустить супер необычное и очень актуальное сравнение, ибо, как я и говорил, у нас сейчас в рейтинге есть попсовая мета, с которой бегают все, кому не лень. Есть новая ППшка, с которой не так часто можно людей встретить в бою. И есть пистолет-премет ХГ-40, который апнули, и по моему субъективному ощущению, это топ in the world. Давай не будем затягивать и начнем тесты с замеров урона на фиксе дистанции. Например, пусть это будет 10 метров. В сетевой игре в основном на этих метражах файты происходят, если, конечно, ты ну, как бы не дурачок и не стреляешь с ППшки на 50 метров. Смотрим на показатели урона у УП-90 и ХГ-40. КСП-45 пока что не будем брать. Так, дамаг плюс-минус одинаковый, но тут нужно понимать, мужики, что темп стрельбы выше у п 90 а следовательно и КПД по идее тоже. Если сюда добавить значение урона КСП. а мы помним, что этот пушка стреляет бурстами по три пульки, то мы, мягко говоря, удивимся, так как это урон всего лишь одной пулечки. Теперь давайте посмотрим на дистанцию в 20 метров. Радует, что ХГ-40 с П 90 по урону идут ноздря в ноздрю. Кстати, друзья, я вас уже знакомил с целым виртуальным миром игр Блок Мэн Adventures. А кто еще не знает, напомню, Блок Мэн Гоу Avengers. Это игра-песочница с огромным количеством бесплатных мини-игр на любой вкус, в которую вы можете играть как с ПК, планшета, так и с мобильного телефона. Давайте расскажу, какие еще игры я для себя отметил. Например, игра Jailbreak. Тут можно играть как за полицейских, так и за преступников. Все очень просто. Полицейские ловят плохишей, ну а плохиши делают пакости и стараются быть не пойманными копами. Но если ты хочешь пощекаться, катать себе нервишки, то отправляйся в Night at School. Тут тебе предстоит разгадать не одну дюжину тайн и загадок, но главное помни, что твоя основная задача остаться целым и невредимым при встрече с монстрами. Либо же становись настоящим сыщиком в игре Murder Legends. Находи важные улики и зацепки, чтобы вывести преступников на чистую воду. В общем, с блоком Mango Adventures ты точно не будешь скучать. Участвуй в классных ивентах, Получая награды, приглашай друзей и выбирая мини-игры на свой вкус. А если ты перейдешь по ссылке в описании под этим видеоматериалом и используешь мой промокод, то тут же получишь 50 синих кубов для начала путешествия. Жду тебя в блог Mango Adventures. Ну а теперь пришла пора устроить веселые старты. Только сразу хочу предупредить, что я все замерять буду без обвесов, ибо мне важно знать, как в стандартных положениях ведут себя стволы. Начинаем со спринта. Чуть быстрее к финишу приходит новый пушкарь КСП-45. У p 90 и ХГ-40 значения, как мне показалось, одинаковые. Давайте теперь посмотрим на Стрейв. Также КСП лидирует, а вот хуже всего значение у p 90 По первым двум показателям получается, что КСПшка подвижнее своих оппонентов. Стоит, конечно, учесть, что отрыв не такой сильный, но он все-таки есть. Смотрим на скорость прицеливания. Напоминаю, оружие сейчас без модулей. Мне странно, почему реагирует АДС с некой задержкой, у каждой пушки она, кстати, разная. Я, например, футажи всегда стараюсь сравнивать вот по этому красному крестику, когда он появляется. Если опираться на него, то быстрее прицеливается П90, потом КСП-45 и за ним ХГшка. Кстати, пока стоим в прицеле, брата-братья, какая мушка лично для вас удобнее из представленных? Мне очень сложно определиться, так как они более друг на друга похожи давайте с этими думками я вас оставлю и вы уже сами для себя решите что топ а что не очень хочу выделить неплохой плюс в копилку к p 90 это магазин у нас сразу же установлен магазик на полтинник у hg 40 в стандарте 32 пульки у ксп 30 Да, нарастить пульки можно 90, кстати, нельзя. Это как ни крути выигрыш в дополнительном обвесе. И мне кажется, что это как бы гуд. Скорость full перезарядки за p 90 и КСП. Она у них одинаковая. 2,3 секунды. У ХГ-40 2,7. Теперь, кстати, пришла пора посмотреть на рисунок стрельбы, спрей и контроль наших испытуемых. Очевидно, что топ In the World, тут, КСП-45, все летит в точечку. Какие-то супер-манипуляции с укращением отдачи здесь не нужны. Далее, мне показалось, что ХГ-40 лучше себя ведет, чем П-90. П-90 трясет по горизонтали и уводит вверх на начальных пулях, в то время как ХГ-40 немного продвигается вперед. А опять же, это мое рассуждение, взгляните на все сами. Также предлагаю посмотреть на такой параметр, как разброс стрельбы от бедра. Для сетевой игры он тоже важен, особенно если играть на врыв, как-никак данный класс вынуждает это делать хуже всего себя ведет p90 потом идет ксп45 хотя показатели вроде бы схожи с хг 40 могу ошибаться так какие же выводы можно сделать и на кой хрен я все-таки сейчас это все измерял во-первых чтобы вы посмотрели ибо я плюс-минус уже умею адекватно оценивать пушки и без вот этих вот тестов ни одну собаку на этом съел как говорится но и себя проверять тоже иногда полезно интересный факт что практически по всем параметрам лидирует новый пистолет пулеметка КСП-45. Он и подвижнее, и урон у него отличный, но, зараза, это бурстган. Да, так сложилось, что пушки, которые стреляют очередью, не всем заходят. Чтобы играть с КСП, как мне кажется, нужно придерживаться одного простого правила, а именно пушить размеренно и играть плюс-минус позиционно. Это не тот ствол, с которым можно врываться на точке. Как бы можно, но если там братки с СП 90, то это ГГ. Чтобы играть с КСП, нужно стараться трекать все по противнику. Ибо если касануть очередью, последствия будут не самые приятные. Короче говоря, пушка очень сильная и скиллы скиллозависимая. Что касается P90, это чисто сезонное явление, ну, которое немного затянулось. Откровенно говоря, я думал, ее в этом сезоне порежут. Убавлять, как мне кажется, нужно дистанцию и урон в живот. Тогда будет золотая середина. Которая есть как раз таки у ХГ-40. Баффе, которые прилетели этой пушке, чувствуется очень хорошо. С ХГ-40 я играю чисто на перспективу, так как в будущем сезоне инфа p 90 немного отлетит и будет не такой актуальной, как сейчас. Хотя, наверное, к тому времени наверное, какая-нибудь другая пп появится. Но это уже совсем другая история. По итогу, брата-брат, что ты выбираешь P90, ксп 45 или HG-40. А может быть, у тебя в загашнике есть своя скрытая топ ппшка Ну-ка давай-ка напиши, может быть, я ее разберу и мы короче будем тащить с ней в рейтинге. Ну а с вами был Огнянский. Все только начинается.